Для создания такой елочки нам нужны трафареты елочки я нашла их в интернете можете поискать если у вас не будет схемы пишите в комментариях я скину на электронную почту эти э, э, трафареты свинку я рисовала сама просто на глаз поэтому можете нарисовать так же как я и просто сейчас мы начинаем Обводить на глиттерном фоамиране и вырезать. Когда мы все-все вырезали, мы теперь будем просто все склеивать. Внутри свинки, чтобы сделать ее объемной, я буду вкладывать синтепон. И в елочку также. Все. И теперь просто все-все потихонечку склеиваем, все детальки соединяем. А вот, кстати, снеговичок, который получился у моей дочурки. Милашечка. Вот, что у меня пока получается вот елочка я смотрю она получается даже такая красивенькая можно просто как украшение для елочки сделать повесить на елочку может будет вам как идея а свинка все у меня тоже получается я пока ее приклеила глазки я делаю из фетра под глазки Подровняю немножко если что-то вас не устраивает это будет для глазок Приклеивать и бусинки это пятачок. Вот. Лапки. Смотрите дальше. свиночка у меня получается вот такая милашечка кстати сама идея я увидела такую просто на картинке в вязаном варианте и просто захотела что-то сделать подобное с блестящим фоамираном вот теперь я буду приклеивать свиночку вот так как будто она обнимает эту елочку Сейчас буду думать, где выше или ниже, посмотрим. Как будто она обнимает. Вот так. Вот такая красивая елочка у нас получается, милашечка. Кстати можно сделать не только украшение на елочке, а сделать, приклеить магнитики и будет просто без петельки магнитик такой новогодний с символом 2019 года свинкой. Также теперь для украшения может что-то приклеим, какой-нибудь колокольчик свиночки сюда вот так вот решила просто страженками украсить елочку чтобы как-то дополнить это все Вот такая свиночка с елочкой у меня получилось можно использовать как идею просто на петелечке сделать на несколько таких свиночек можно в разных вариантах целях можно сделать придумать что-то еще или там несколько сделать красивую растяжку новогоднюю с цифрами например 2019 год ну и также я говорила можно магнитик вот, я можно просто украшение на елочку. Будет кому-то такой красивый подарочек. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Задавайте вопросы в комментариях. Пока-пока!